Привет, меня зовут Макс Риск. Да, к вам поможет целиться от ковида и метод вот от вакцины, как получить честно, легально. Пять вопросов не рассмотрим. Он будет вас отличать виртуально. Это плюс еще один способ, если, например, рассмотрим четвертую тему или пятую. А где... Копить столько денег на вакцину. Вы можете бесплатно. Там в интернете куча способов. Легальных, нелегальных. Ну, счита считаете, сейчас вакцина легальная. Значит, пишите в интернете. И там музыка какая-то есть, которую вы слушаете. вы как-то автоматически изли... исцеляетесь. Помогает. Ну, всякое такое. Э -э методы. методические вот от вакцины, как получить, честно, легально. Второе, что за тесты? Почему тесты на COVID дают положительные у других людей? То есть, вы приходите, вам дают положительные, а на самом деле, вы чувствуете себя плохо, потом вы на автомате. Очень грустная история. Кстати, вы слышали предсказание про Ванги? Да, такое чувство, что это оно. И то, и другое. То есть, э, только что мы сказали, потому что тесты, если на ковид, что за тесты, почему тесты на ковид э, дают положительные у здоровых людей. Возможно, они обманывают вас и возят положительные, тем самым смертность растет или же наоборот вам калывают смертность тоже растет то есть тут нет выхода но если почитаем то возможно найдем первый выход это интернете так то техниками думаю найдете если не найдете пишите комментарии с вашим мнением в принципе можем с вами почитать ваши комментарии я тоже напишу там кое-что третье или второе так третье принятие решения, делаете вакцинацию или нет, например, за деньги. Поговорим на эту тему. В принципе, если бюджет дает деньги, то значит, там просто война когда происходит, то хотят смертность, то хотят, чтобы люди выжили, то есть уже не контролируют коронавирус, он расходится. Поэтому вакцинироваться, если дают тысячу гривен, сейчас такая была акция, э, ну, там, сколько-то числа, в принципе, надо тут подумать, если прям, как там, если прям, все, бюджет выделяют, то, то да, то нет, тут нужно подумать, Но, в принципе, есть процент, что доверять можно, ведь, если не раздают побольше, Значит, население уменьшится, а значит, экономика упадет. Это значит, что значит... Пиши комментарии, комментариях, а то я прям так сильно не смогу, наверное, подумать. Но если напишите, то смогу вторую серию, и повезет. Давайте сейчас быстро. Так, так, так, например, за деньги ответ, чтобы полностью что в коронавирус, там кризис идет, там что я писал, уже писать на клавиатуре. Вот напомните, пожалуйста, чтобы я писал уже на клавиатуре, а то у меня скоро закончится это все. Ответы людей в кризис, люди, добра, экономики. Когда кризис, тогда экономика падает, тогда потому что, когда кризис идет вниз, потому что... Что-то не так именно с коронавирусом. Вкладай в чате в комментариях именно. Так это или не так? Ну, или почитай, возможно, кто сразу в статью кидает. Такой на тебе. Был у меня такой случай, когда я снимаю ролики про инвестиции, да, сидите дома. Если это, возможно, удаленно официально, то, в принципе, это поможет. Это нужно самостоятельно привыкать. Я еще не делал роликов, самостоятельно привыкнуть, но в странице есть полно роликов, могут тоже сделать. Продолжаем. В четвертом, вне 12, я не вакцинировался, Почему? Например, променял. про меня? Наверное, потому что еще не прошло время. Тем более бюджет, если хочешь, по желанию, то да. Если не хочешь, то давай потом это -то отдадим. Мы только сделаем акцию, там... Чтобы экономику возродить, то экономика, то другое что-то. Но это уже длинный ролик будет, нужно заканчивать на этом. Это подумать нужно. Если наберем на лайков, то я подумаю вместе с вами и решим эту проблему. Пятое. А где столько брать денег, чтобы сдавать все анализы на COVID-19? COVID, -19? COVID -19 просто так. Каждый анализ стоит не недешево. Ну два в этом твари дело. Дело в, в том, э, что вот на э, что написал, что на они свои деньги и делают, они свои деньги делают, это все ну к примеру третий четвёртый вопрос то что мы рассмотрели с вами четвёртый понятно третий чтобы вам вспомнить принятие решения делают вакцинацию или нет принять решение за деньги тоже поговорили кратко если хотите подробно то это вообще нужно длинный ролик заставить людей задавать анализ это пятый вопрос а потом отказываться в метод водах метод водах которому начали написали метод вот отказывать метод вот метод водах -вод. как и так метод вот первый раз читаю у нас это не учебник возможно да? в россии что такое просто нашу тему думаю нужно рассказать то что полезный видео с третьим вроде сказал про кого э, можете про инвестиции тоже если есть такое время если прям страшно то сразу инвестируйте на страх пропал если прям так страшно если что то еще пишите в комментариях мы поговорим все найдем 7 минут как у него пока